Меня зовут Александр. Два года назад я стал обладателем участка, на котором я построил дом. После стройки у меня все осталось разрыто Уралами, после бурения скважины и так далее. И в прошлом году я хотел все восстановить самостоятельно. Вывелось это в то, что полгода я ходил по уши в глине, полгода я ждал доставку песка щебня, там, каких-то трактористов, которых вызывал, искал на Авито и прочее. И в этом году мне это надоело. Я обратился в компанию землечист. Ко мне приехал инженер, все замерил, взял высоты, рекомендовал решения технические. После этого со мной общалась менеджер, с которой мы трясли изменения по проекту, потому что смета была немножко выше бюджета, который я закладывал, поэтому землечист пошел навстречу, и мы обсудили все варианты по снижению скажем, цен за, с помощью. Всяких инженерных решений. То есть отказался, отказался от плитки, например, принес на следующий год и так далее. Вот э, у землечиста достаточно напряженный график работы. Все, похоже, расписано. Я ждал работу примерно два месяца, но зато после этого ко мне приехала отличная бригада под руководством Романа. И вместо 12 дней за 7 дней сделали чудо. Даже у нас тут был дождик, я хожу сухой. Надеюсь, что так оно и будет в будущем. Спасибо, чист, Роман.